Тема 689. Женский клуб. Этот бизнес будет успешен в любом городе. Потому что есть огромная аудитория, которая жаждет общения и новой информации, а также есть огромная часть предпринимательского сообщества, которая в лице этого клуба получит большую целевую аудиторию и достаточный пиар. Летняя вечеринка женского клуба Нижнего Новгорода. Это и другие фото взяты со страницы клуба в кпунта комбарахоущейфигуенбайоэнэнчейрапарентесис. Я давно уже писала о том, что взрослым людям тоже нужны дворцы пионеров, куда они могли бы ходить за общением и обучением чему-то новому. И их не нужно туда заманивать кнутом и пряником, как нас заманивали в школьные годы, потому что они готовы идти. Туда сознательно и за свои деньги, им это нужно. Особенно передовой в этом смысле частью нашего населения являются женщины. Они давно уже привыкли брать все на себя, что в семье, что в карьере. И вот, давняя моя мечта, женский клуб, появился в Нижнем Новгороде. Чем он занимается? Он приглашает женщин на вечеринки, пикники, мастер-классы. Клуб организует свои ток-шоу, по аналогии с теми, что мы видим по телевизору. На этих ток-шоу рассматриваются самые актуальные женские вопросы, например, как найти нормального мужчину и построить с ним отношения. Женский клуб устраивает совместные тест-драйвы салонов красоты и спа-вечеринки. Женскому клубу Нижнего Новгорода всего за 3-4 месяца удалось развить бурную деятельность, он был открыт 20 марта 2016 года. И дело не только в том, что его создатель, Зоя Большакова, хороший организатор, но и в огромном желании самих женщин участвовать в жизни клуба, и такое желание характерно для жительниц не только Нижнего Новгорода. На чем держится женский клуб? В статье местного сайта, открытый Нижний, опен пункта блок его основательница главными ключевыми. Фигурами своего бизнеса назвала директора по проектам, которая приглашает авторов мастер-классов, и директора по развитию, которая ведет работу с партнерами, спонсорами и рекламодателями. Так что можно предположить, что доход клуба складывается из взносов участниц клуба за участие в том или ином мероприятии, комиссионных от авторов и ведущих мастер-классов, которые не могут не поделиться с владельцем женского клуба, ведь клуб собирает для них клиентов. Взносов спонсоров и рекламодателей – в лице салонов красоты, фитнес-центров, куда женский клуб организованно отправляет своих участниц. Чем больше со временем в клубе будет становиться новых членов, тем больше будет проводиться мастер-классов и выездных мероприятий, тем выше будет прибыль клуба. Уже сейчас Зоя Большакова, создатель женского клуба, планирует открыть филиалы своего клуба в каждом районе Нижнего Новгорода, а затем передать свою идею и в другие города. Она даже успела приехать в наш город, дала интервью местному телевидению, в котором рассказала концепцию своего клуба и как она начинала. Из этого видео, кстати, вы можете узнать, как Зоя начинала свой бизнес она через страничку ВКонтакте пригласила знакомых по интернету сходить вместе в музей. И что она его построила всего за январь пятого года месяца. В начале февраля она впервые сходила с интернет-подружками в музей, а в марте уже открыла свой клуб. Что нужно для создания женского клуба? По большому счету, для организации такого рода бизнеса достаточно. Арендовать помещение, Нижегородский женский клуб, по-моему, арендует полуподвальное помещение. Найти ответственных организаторов, которые вели бы внутреннюю деятельность клуба, искали партнеров и грамотно пиарили его. Особых денежных вложений, кроме собственной аренды, я не вижу. Зато перспективы очень заманчивые. Сайт женского клуба Нижнего Новгорода, хоущейфен.ру, почитайте, возможно, пригодится для открытия подобного. Клуба в своем городе.